Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Пионер 114F» и внесение денежных средств в кассу. Для внесения денежных средств в кассовый аппарат «Пионер 114F» необходимо включить кассовый аппарат, войти под своей учетной записью, выбрать пункт меню «Торговые операции», нажать клавишу «Ввод», выбрать клавиши «Вниз»,